Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит вы находитесь на канале Work and Life. И с вами я, его ведущий, Антон Белюк. <coughs> для тех, кто на моем канале находится впервые, хочу сказать, что канал Work and Life создан для людей, заинтересованных в жизни, работе, границей и во всем, что с этим связано. В сегодняшнем выпуске я хочу поговорить с вами опять же насчет э, фототехники, компактных фотоаппаратов. Э, дело в том, что произошел... Э, такой неприятный казус на днях а именно вчера э, ну, в общем если вы смотрели те из вас кто видел мой выпуск э, э, где я делал обзор на фотоаппарат panasonic lumex z57 э, то вы уже знаете что я приобрел этот фотоаппарат и в общем э, в итоге он оказался бракован уже вчера это э, Наверняка выяснилось. Там у него дело в том, что была проблема с самим гнездом для флеш-карты, для SD-карты. Сразу это, как ни странно, не выявилось. Но уже потом, на следующий день, через день, как я немножко поснимал, возникала такая проблема, что вставляешь SD-карту, если она отформатирована, вставил, все нормально сделал пару фоток, пару видео пока фотопад включен, все работает, выключил хочешь опять включить и писал на экране error memory card выдавал ошибку, короче, карта памяти думали сначала, что в карте памяти сделано но оказалось, что дело в фотике поменяли карту памяти, было то же самое в общем, походу заводской какой-то брак мы занесли этот фотоаппарат обратно в магазин. Ну, была гарантия, два года, все. Занесли в магазин и, собственно, хотели поменять, хотела поменять на такой же ходик, потому что оптика меня, в принципе, устраивала. Э, ну, и, ну за, в принципе, за свою цену он был весьма неплох. Если брать соотношение цена-качество. Да, там хромало оптика, как вы, если видели, мое видео э, об Италии. В городе Парма там заметно моментами, что проблемы с фокусировкой, моментами размыта, размыта картинка размывалась, также звук записывался, неважно, на сам фотоаппарат, очень сильно шумы ветра передавались, очень сильно. Вот такие были нюансы. Но опять же повторюсь, что при всем при этом, тем не менее, до своей цены он был достаточно неплох. Этот фотоаппарат, и очень большой плюс был в нем, то, что оснащен был поворотным экраном, но его не оказалось в магазине. Раскупают мега быстро, оказывается, фотоаппарат в это время года, ну, наверное, потому что в скором времени все едут на отдых там, и... Может, с этим связано, что буквально несколько дней назад завезли, и вот уже мы пришли, не было, короче. Пришлось брать другой фотик. С поворотным экраном в этой ценовой категории тоже ничего не было. Я остановил свой выбор э, на, э, на аппарате Canon sx 610 Вот. Коробка. С поворотным экраном модели как нельзя лучше подходит для съемок самого себя, но, как я уже сказал, не оказалось там с поворотным экраном модели в этом магазине. Можно было бы поговорить насчет того, что вернулись деньги, но очень проблематично здесь с этим. Они деньги, насколько я знаю, вообще не обязаны возвращать. Они могут поменять вам на другую модель. Может быть обязаны, я не знаю. Я знаю наверняка, что нужно с ними ругаться, ссориться, чтобы вернулись деньги. Очень большая проблема. Ну, Я особо не расстраиваюсь Потому что в принципе эта модель Мне тоже нравится Единственный большой минус Что нет поворотного экрана Ну собственно и все Остальное только плюсы И сейчас вы о них узнаете Так что если вам это интересно Никуда не переключайтесь Я начинаю обзор э, Компактного фотоаппарата Canon SX610 Поехали Поехали ну что ж, друзья, вот э, сама упаковочка от камеры Canon PowerShot SX610. Так вот выглядит. Распаковываем. Я уже распаковывал, ставил аккумулятор. Так, инструкция нам, по сути, не нужна. Вот провод зарядного устройства само зарядное устройство куда вставляется аккумулятор в этом большой плюс перед моделью panasonic tz57 потому что там аккумулятор заряжался только в самом фотоаппарате это бывает весьма неудобно да и опасно оставлять фотоаппарат где-то если нужно отлучиться допустим Например, если вы живете в гостинице, вот как я буду жить вскоре, когда поеду на заработки в Польшу. И если куда-то отлучишься, как-то стремновато первое время оставлять фотоаппарат на зарядке. Пока еще не узнаешь, какие люди с тобой живут. Ну, в любом случае удобнее заряжать аккумулятор отдельно, я считаю, вот провод. Также сам подлиннее. М -м -м, вот зачем.. Мы провод зарядки от Panasonic тз 57 Ну и вот самое вкусное сам собственно аппарат. Что, что можно сказать по поводу данной модели, если сравнить его с панасоником 57 то плюсов у него по сравнению с той моделью, пожалуй, достаточно. Одним из главных плюсов является то, что он оснащен более качественной оптикой, 22 мегапикселя и 18-кратным оптическим зумом. Ну, зум в моем прошлом фотике в панасонике был 20-кратный я не знаю я проверял зум уже вот этот по моему он может быть даже где-то и получше качество видео обещает быть тоже получше разрешение камеры больше на целых 4 мегапикселя значит включаем аккумулятор я подзарядил уже он просыпается довольно быстро темный корпус, металлический, кстати, корпус, ну, пластико-металлический совместно, но полегче он будет, чем Panasonic TZ57 и по компактней крепление для штатива, вот батарея, карта памяти на 16 гигабайт, позволяющая снимать Full HD. Естественно, сам фотоаппарат снимает также Full-Easy качество. Вот такая интересная еще здесь штука, как выдвиженная вспышка есть. Так как я занимаюсь видеоблогингом, меня интересует в первую очередь качество видео данного фотоаппарата и звука, который он будет передавать. Поэтому сегодня я буду тестировать именно эти вещи. Вот, значит, ну практически все управление аппаратом находится в правой части вот здесь. Вот кнопка э, подключения к Wi-Fi, то есть можете подключаться к другим устройствам, будь то компьютер или мобильный телефон через специальное приложение. И можете дистанционно э, управлять уже оттуда данным фотоаппаратом. Такая же функция была, к слову, и в паносонике TZ57. Но он, к сожалению, оказался бракованным. Ну и, конечно же, самый главный минус данной модели, если рассматривать ее как фотоаппарат для визуального блогинга, это отсутствие поворотного экрана. Поворотный экран на 180 градусов очень полезная вещь. Для ведения своего видеоблога, для съемок самого себя, потому что вы можете видеть, что находится в кадре, а так приходится снимать наугад. Ну, ничего не поделаешь, как я вам уже говорил. Э, в принципе, э, эта модель будет, скорее всего, временная у меня. Э, уже как заработаю э, немножко денег в Польше, приобрету аппарат, скорее всего, Sony HX80, думаю, приобрести. Он оснащен поворотным экраном. Ну и по функциям очень-очень неплохо по крайней мере, как говорят. Так, вот, фотку. Хотите начать видеосъемку, нажимаете сразу. Вот пошла видеосъемка. Прикатить также сюда, меню. Еще один плюс, то что меню на русском здесь есть, в отличие от Panasonic TZ-57. Ну, весьма простое, то есть инструкцию можно, в принципе, не считать, а сразу заходить в меню. И здесь все разложено по полочкам, разберетесь. Вот также есть здесь в верхнем правом углу такая, как бы, ну, такой своеобразный переключатель режимов. И когда переключаете какой-либо режим, у вас тут снизу экрана, вот видите, было написано, вот опять сейчас, что за режим включен, для чего он нужен, то есть сразу по ходу на эксплуатацию фотоаппарата э, ну, очень быстро может, сможете ознакомиться с его функциями, потому что, ну реально, очень прост в использовании, это, конечно же, еще один его э, плюс. Опять же, в отличие от манусоника, нет здесь кольца переключения режимов. Ну то есть, ну, естественно, есть автоматический режим и ручные настройки уже можете сделать именно через меню. Вот здесь. Вот также меню в режиме уже самой съемки, можно включать и ну, любые настройки делать, будь то фото, будь то видео, но ну, видео там настроек немного, Full HD, ну, выбираешь просто качество видео, а уже в плане фотографий настроек предостаточно, об этом сейчас не буду, потому что ну, э, приобретете данную модель, сами во всем разберетесь, не хочется тратить э, на рассказ об этом много времени. Так вот, так вот весьма компактно здесь на ладони помещается М -м -м. нравится мне его форма и кстати вход USB здесь есть и HDMI вот таким образом. В общем, ну Постараюсь ним, Попробую снимать самого себя э, На данную модель Ну, потому что ничего не остается Больше и, Ну и посмотрим, как получится Сегодня сниму видео одно может даже два еще получится ну не знаю скорее всего только одно что время поджимает и во-первых сейчас будет тест а во-вторых потом уже полномасштабное еще будет видео и вы уже сможете сами как говорится оценить все возможности данного фотоаппарата в плане видеосъемки и записи звука показал вам вблизи данную модель. Сейчас хочу протестировать качество видео и звука в закрытом помещении. А, конкретно здесь. Я снимаю еще в гараже. Моего отца. В общем, вот при таком освещении посмотрим, как будет он снимать. Ну и какой звук будет передавать соответственно. Поэтому, внимание на экран. Раз, два, три. Ну вот, собственно, Такое качество звука и видео передает данная модель Canon SX610. Особенно после моего старого фотоаппарата, такая резкая смена качества, вообще кажется, просто космической. Ну, на самом деле это реально, что ни, что ни на есть обычное Full HD качество. Не знаю, лучше оно, нежели в Panasonic TZ57 TZ или нет. Я еще выясню, потому что очень мало еще снял на этот фотик, ну и вы сами сможете для себя это все оценить, будет видео тест на открытом пространстве, в центре города, на улице, то есть, опять же, ну, соответственно, и тест звука, который будет передавать данный аппарат можем уже для себя узнать сглаживает он хоть немного шум ветра или не сглаживает там как передаются посторонние шумы ну и все остальное также еще одну прикольную вещь вам сейчас хочу показать поэтому никуда не отлучайтесь начну вот та интересная вещь которую я вам хотел показать это просто мега полезное устройство мини-штатив Джоби Под маджестик тоже в нем такого интересного, сейчас я вам покажу, положу в упаковочку, естественно я уже распаковал, потому что пользовался данным штативчиком, в общем данное устройство уникально в том плане, что оно ну, имеет три ноги, которые во-первых изгибаются в любых положениях, каких хотите буквально, вот. то есть можете закрепить вот Сюда крепите фотоаппарат. В любом аппарате есть в видеокамере стандартный, стандартный, так сказать, вход для штатива с резьбой. И к любому столбу прикрутить к любой ветке дерева. То есть ну, на ту высоту, которую вам надо, ну уже там отрегулировать естественно не сможете особо, потому что зависит от расположения данной ветки от земли, но тем не менее, очень отличный вариант, если вы не любите таскать с собой огромных штативов. Также стоит отметить, что данный штатив оснащен очень мощными магнитами, которые расположены вот здесь, под этими красными штуками, внизу ножек. То есть, если какой-то металлический столб на улице, то без проблем крепится, выдерживает вес до 300 грамм, как было написано, по-моему. Сейчас секундочку. Да, вот здесь написано, что выдерживает вес в 325 грамм. Он. Но данный вес дан с большой запаской. Вот образцы, как можно крепить. То есть. К любой периле, к любому стулу, лавочке, не знаю, насколько у вас хватит фантазии, к любому столбу металлическому, к скале, там, можно, допустим, ну, фотография, выгибаешь ножки просто под любую поверхность, как вам удобно, и ну, вот, никакого не надо громоздкого штатива, ну, в общем, это не просто штатив, это, еще раз повторюсь, Мега эффективное, полезное устройство, причем очень качественное. Вес 325 грамм взят с большим запасом. Я читал исследование, когда тестировали данную модель, ставили э, на нее камеры и по полкилограмма зеркальные уже профессиональные камеры. И треноги держали. Вот в положении, как он стоит, допустим, на треногах. Треноги держали, естественно, уже магниты не выдерживают. Может еще и магниты выдерживают такой вес, но уже будет небезопасно. И вплоть до килограмма держали три ноги. Уже камеры, которые идут по килограмму, зеркальные там аппараты, уже три ноги начинали выгибаться. Да. А вес 325 грамм, то есть он держит ну, на 100%. Вот. А так как мой кен, там, по-моему, 177 грамм, что-то такое. Поэтому, то есть вообще, запас огромный, прочности. Ну, в общем, все, кто занимается э, любительской видеосъемкой, фотосъемкой, в принципе, очень-очень советую приобрести данное устройство, потому, потому что это, ну особенно если вы снимаете самого себя, э, мега полезное устройство. Э, обошелся он мне в Италии в 35 евро вот. в магазине все э, оригинальная вещь есть его китайские прототипы китайские заменители но ну, не знаю э, я читал и говорят что э, что такие отзывы в общем э, не советуют брать китайские прототипы данных штативов потому что ну, качество гораздо хуже и вот данные по z эти Фаланги, так сказать, бывает очень часто, что даже выпадают. И намного меньше запас прочности в самих треногах. То есть, уж уже отдать там, на пару евро дороже, на пару евро больше, но зато приобретется реально качественную и полезную вещь. Джоби Под Маджастик, очень... Советую. Ну, это был обзор, краткий обзор э -э такого устройства, как... Мини штатив Джоби Грилла э -э, Несмотря на всю его внешнюю игруш игрушечность, так сказать. Э -э, ну, внешний вид очень обманчив, потому что на самом деле серьезная очень вещь. Э -э, как я уже говорил, мега полезная, всем рекомендую. Вот, перейдем, э -э, пожалуй, наверное, к самому интересному. Перейдем к тесту э -э, видео изума, а также, естественно, звука фотоаппарата Canon SX 610 на открытом пространстве. Так что никуда не переключайтесь. Я начинаю. Поехали. Ну что ж, друзья, я подхожу к знаменитому мосту с флагами, который находится в городе Парма, в северной Италии. В общем, погода сегодня очень хорошая, но ветренная. Ну, тем лучше. Зато проверим, как э, динамики данного фотоаппарата, как микрофон, вернее, данного фотоаппарата, встроенный, справляется э, с шумом ветра. Ну, и, естественно, проверим качество видео, что, собственно, я уже делаю и зум данного фотоаппарата. Э, сегодня такой ясный воздух, что видны даже горные вершины, которые находятся хорошо видны из этого моста. Не знаю, как будет видно вам с фотоаппарата. Сейчас я проверю зум, и мы это узнаем. Так что, Видно даже, но это уже приближение идет с потерей качества. Ага, сейчас фокусирует. Вот именно 18-кратный зум. Сейчас вы видите с примерным сохранением качества видео. Вот дали горы. Видно даже снег немножко есть еще на вершинах. Это Альпийский хребет. Который идет практически через всю центральную Италию Вот, таким образом Можете видеть Какое качество на 18-кратном приближении Ну вот, можно приблизить еще и дальше Но это уже идет с потерей качества Но, вот это так. немножечко съемки с рук в движении покажу вам и сможете оценить уже насколько этот фотоаппарат сглаживает тряску при ходьбе В общем, как-то так. Также хочу отметить, что в Италии данный фотоаппарат, э, то бишь Canon SX610, обошелся мне в 190 евро. Как-то так. Ну что ж, друзья, в общем, вот такое качество видео и звука выдает э, данный аппарат, а именно Canon SX610. Вы сами все увидели, только вам. Но судить, насколько плохое либо хорошее качество звука и визуал можно добиться с помощью этого фотоаппарата. Что еще добавить по поводу этой модели, ну, в принципе я пока что она меня всем устраивает, но только вчера я его купил, поэтому в будущем если произойдут какие-то изменения, как с прошлым косиком, то есть может быть какие-то неполадки, обнаружу брак, Надеюсь, что этого не произойдет, но тем не менее, если что-то такое случится, я обязательно поставлю вас в курс дела. Короче, все, кто заинтересован в работе и жизни за границей и во всем, что с этим связано, обязательно подписывайтесь на мой канал, так как здесь вы найдете кучу интересной и полезной информации для себя по данной тематике. Вскоре я, хочу напомнить, что вскоре я уже приезжаю в Польшу, купил билеты на вторник. Во вторник я уже буду в Кракове, вылетаю с Милана. Ну и там уже буду устраиваться на работу электрогазосварщиком. Буду вести свои обзоры из Польши. Залететь ссылками на канал с друзьями. Также не забывайте ставить лайки, либо дизлайки под этим видео. В зависимости от того, понравилось ли вам оно. Вот ссылки на мой канал и на мое последнее видео уже появились в верхней части вашего экрана. Поэтому я закругляю. С вами был Антон Белюк. До скорых встреч, друзья.